Здравствуйте, Оксана, еще раз. Теперь рассмотрим вашу работу. Для начала давайте посмотрим, что будет, если вы останетесь на прежнем месте работы. И что будет, если вы уйдете. На каждый из вопросов я выложила по три карты. Если останетесь, выпали 19-я карта башня, 10-я карта коса и 14-я карта леса. А если уйдете, девятая карта букет, двадцать шестая карта книга и четвертая карта дом. Достаточно посмотреть на эти две триады и сразу становится понятно, что второй вариант намного лучше. Здесь нет негативных карт. В первом же варианте у нас две негативные карты лиса и коса. Но давайте рассмотрим поподробнее, что они означают. Девятнадцатая карта башня сама по себе является сигнификатором места работы. То есть здесь она показывает место вашей трудовой деятельности. Коса всегда что-то отрезает, убирает, возникает какая-то острая ситуация. В данном случае, скорее всего, здесь речь идет о сокращении штата сотрудников. Да? Кого-то придется убрать из коллектива. А вот четырнадцатая карта леса мне здесь вообще не нравится. Это карта хитрости, лжи, обмана и недоговаривания чего-либо, либо же конкретного вранья. То есть начальство что-то скрывает, о чем-то не говорит, или же очень может быть, что в наглую даже врет. Что же будет, если вы уйдете с данного места работы? Девятая карта букет говорит о радости и удовольствии. Как ни странно, уйдя с этого места работы, вы будете даже радоваться. Плюс на новом месте работы вас могут ценить, уважать и поощрять по этой карте. 26-я карта книга говорит о информации и знаниях. Возможно, вас пошлют на какие-то курсы или на повышение квалификации. Четвертая карта «Дом» говорит о стабильности или о работе на дому. Также четвертая карта «Дом» говорит о прочном фундаменте, который вы заложите на будущее, возможно, найдя новое место работы. А также, как я уже сказала, вы обретете стабильность, будете твердо стоять на ногах. Поэтому делаем вывод, что вам однозначно стоит уходить с вашей работы и либо принимать текущее предложение, либо искать что-то другое. Теперь переходим вправо к первому ряду. Здесь три карты. Это вопросы на нынешнем месте работы. Итак, будет ли рост зарплаты на прежнем месте работы? Здесь выпала восьмая карта гроб. Гроб – это пустота, то есть ни о каком росте зарплаты здесь речи быть не может. Вторая карта – будет ли повышение на прежнем месте работы. Карта – гора. Гора – это всегда проблемы и трудности. Даже если вам где-то и сверкает да, повышение, то вам придется очень трудно и долго его добиваться. И гора это еще и задержки, то есть повышение если и будет, то очень не скоро. И последняя карта и вопрос, попросят ли вас уйти с этого места работы. Выпала 31 карта солнца. Это карта успеха и радости, то есть уйти вас не попросят, вы в любом случае останетесь работать. Сокращение, так сказать, вас не коснется. Переходим ко второму ряду. Это вопросы о месте работы, которое вам предложили. Вы спрашиваете, не обанкротится ли новое место работы. Выпала 28-я карта «Мужчина». Скорее всего, эта карта является бланкой руководителя, то есть все будет зависеть от руководства. Смотря, как она будет управлять этой фирмой второй вопрос как сложатся отношения с коллективом вот здесь выпала 23 карта крысы крысы это разруха и то есть будет в коллективе какая-то такая крыса крыса это вредитель и она будет вам вредить то есть в коллективе с каким-то человеком отношения могут не сложиться и третий вопрос. Сложно ли будет вам работать на новой работе? Выпала вторая карта клевер. Нет, не сложно. Все будет удачно слаживаться, обстоятельства будут складываться в вашу пользу, все у вас будет получаться просто замечательно. И последний вопрос. Принесет ли плоды новое свое дело параллельно с работой? Это вот внизу последняя триада. 32 карта Луна. Двадцатая карта сад и шестая карта Тучи. По этим картам я бы сказала, что нет. Луна всегда говорит о двойственности. Непонятно, что там, к чему будет. Сад, опять же, говорит о легкости, несерьезности. И шестая карта тучи говорит о неясности. И непонимание вообще, что к чему и как что будет. Вот по этим трем картам я бы не рекомендовала начинать какое-то свое дело параллельно с работой. Из этого расклада можно сделать вывод, что вам однозначно нужно уходить с этой работы и искать что-то другое. Возможно, даже принять предложение, которое вам предлагают. Да, будет какой-то сотрудник, с которым у вас разойдутся, может быть, интересы или как-то он будет вам вредить, но с работой в целом вы будете справляться. То есть, если вы уйдете с работы сейчас, то хуже не будет, будет только лучше в любом случае.